Значит так, прислали мне с телевидения видео на разбор по поводу того, что на международном турнире по боксу в Грозном чеченский спортсмен, это в одном так из постов написано, нокаутировал соперника почти не коснувшись. Такой заголовок бесконтактный проигрыш SMG боксера Ричарда Ларти, чернокожий боксер, если кто видео будет смотреть, изганный Абдул-Кариму Эдилу. Вот что можно сказать про бесконтактный проигрыш. Ну, давайте я посмотрел это видео несколько раз. У меня нету полного видео, и, честно говоря, меня и не просили разбирать его целиком. Разбираю я только лишь эпизод, очень не короткий. Но основываясь на этом эпизоде, я могу сказать сам следующее. Если кому интересно, почему я берусь об этом судить. Просто я видел огромное количество нокаутов. Потому что я работаю врачом союза значит, ММА России. Я обслуживаю различные крупные соревнования, российские, международные, и не только по ММА, а по самым разным видам боевых искусств. Более того, я сам занимаюсь более 30 лет боксом, являюсь тренером по значит, ММА, поэтому я видел все эти картины. И так или иначе, и изнутри, и снаружи, как самый врач. Я знаю, как это все обычно происходит. Видел, как падают люди от нокаута. По, по разным частям там, головы, этим ударом и, и разными частями тела, и руками, и ногами, и, собственно говоря, вот видео передо мной. Что я хочу сказать, я не хочу даже разбирать тему договорника, я ее, значит, опускаю, оставляю ее на суд тем, кто должен этими вопросами заниматься дисциплинарными какими-то комиссиями, кто эти вопросы вообще решает этически. Я рассматриваю это со стороны врача и со стороны бойца, то есть что могло произойти. Так вот, в данной ситуации мы видим довольно некипичные падения после там, удара пропущенного. Обычно падают не так, но всяко бывает. Бывают самые вычурные ситуации, люди падают почти по-разному, понимаете. Это непредсказуемо, но обычно не так. И в этом эпизоде он получает, пусть и такой скажем, касательный, не очень сильный удар скажем, по печени, получает много ударов по рукам, довольно крепких. Удары имеют тенденцию сонакапливаться. Вот был такой боец-боксер Дэвид Туа, который даже нокаутировал своих противников просто ударами по глухой защите. Ну, пошли накапливаются, и в конце концов он просто ее разбивал, эту защиту. Вот. Особенно это бывает тогда, когда боец еще и до боя много получал и, предположим, не восстановился хорошо от предыдущего нокаута или нокдауна тяжелого. Вот. И, значит, видим также, что с предплечьем сам чеченский боец задевает с боксера в область мозги-затылка, после которого того весьма значит, ощутимо сам, тряхнуло, он сам, запинается его немножко мотает, то есть мы видим как раз то, о чем я говорю, накопилось. А о том, хорошо это или не хорошо, то, что по затылку предплечьем попал, я это не рассматриваю, потому что во время боя, в принципе, такие вещи бывают, ну, они просто получаются, вот, прошу прощения, вот, это просто нырнул неудачно, зацепили. Ну, давайте рассмотрим решающий значит, эпизод. Вот. В решающем эпизоде что я вижу? Здесь, конечно, вот мне когда вопросы задавали а как же он типа не задел или куда он попал если попал в решающий момент мы видим что он попадает сам чеченский боец в область виска а я по предплечью расцениваю так как даже в область сосцевидного отростка это за ухом вот здесь вот то есть это ближе к затылку немножко и по положению предплечья Ракурс не очень ну, это удобный, поэтому я могу только предполагать это чисто до умыслы. Но может быть, а может и не быть, это не важно на самом деле. Но может быть такая тем, что он попал открытой перчаткой, то есть основанием э, с руки. То есть вот э, значит, основанием самой ладони. Ну, Удары... Э, э, Неправильно считается, конечно, и порицаемый, но такой тоже бывает иногда, когда боец, предположим, отклонился немножко, или удар пришелся не туда, куда хотел, и не крюком перчатки зацепил, а зацепил основанием ладони. Вот, Он Даже если удар пришелся правильно кулаком, но в область отростка самососцевидного, это удар довольно ощутимый. Почему? Потому что там находится вестибулярный аппарат. То есть, там находятся полукружные канальцы, которые ответственны за то, как мы себя воспринимаем в пространстве. То есть не теряем равновесие и так далее. То есть за, за вестибуляцию. Удар в эту область не вызывает мгновенного действия, вот прям в ту же долю секунды. Он, как правило, отсроченный на, на полсекунды на секунду. То есть сначала получил, потом человека замотало. Вот так вот. Нечто подобное мы можем ощущать, когда сильно раскрутимся, например, потом остановимся, и вот нас это повело. То есть, мы встали, а потом раз в следующую секунду повело. Потому что в полукружных самеканальцах жидкость как бы она продолжает вращаться. И э, наш мозг как бы воспринимает, что мы кружиться продолжаем, а сами на месте стоим. В итоге нас просто мотать начинает. Вот здесь такая же ситуация возникает. Вот, ну, давайте я как бы дальше пойду. И теперь самое интересное, в чем... Я вижу э, неестественность, падение э, при нокауте. Вот, э, Обычно при нокауте ну, вообще по-разному падают. Падают и вперед лицом, и назад на спину. И ноги просто подкашиваются, человек просто там оседает, складываясь прямо на месте вниз. Но всегда, если человек выключился на ногах и падает, он падает неестественно. Но то ли откидывается как оглобля, прямо ровно, либо вперед, либо назад. Либо там утыкается лицом в, в, вперед через само плечо, или прямо носом, если на, ну, вперед падает. Либо когда у него складываются ноги, вот как вот здесь, он падает назад на пятую точку, обычно ноги Подгибаются под себя под ягодицы, и боец впадает в несколько вычурной позе. У него ноги согнуты под себя либо под ягодицами, либо в стороны. Здесь мы видим, так, боец уложился так аккуратненько, достаточно, в такое киношную картинное положение, что в принципе тоже возможно, но ну, бывает в жизни всякое бывает. Но э, прям так, а, так аккуратненько лег одна нога согнута, и она без тенденции к тому, чтобы завалиться в сторону. То есть она ну, как будто ее держит. То есть, говорит о том, что боец находится в сознании, скорее всего. То есть, не в глубоком нокауте, когда прям все. Вот. Mm. Okay. Да, вот это меня как раз... Mm. Сейчас. опять же веса вот у бойцов рассказывают там больше ста килограмм они сам тяжеленные там удар любой может быть чуть... а о бесконтактном о, о нокауте речи здесь и не может идти что контакта не было да это по звуку там удара сам слышно и удары очень тяжелые, потому что бойцы то весит будет здорово за 100 килограмм а теперь э, к тому что могло послужить самой причиной до да, э, всего этого дела почему боец все-таки вот упал вот так вот улегся, да, то есть, и вот есть причины я вижу две. Я уже сказал, что договорника причину я откидываю вообще. Оставляю только две причины. Одна такая чисто со стороны бойца непосредственно, то есть это отказ от боя. Он потерял либо волю к сопротивлению, накопил столько ударов, что после очередного тяжелого удара он просто не хочет продолжать бой и принимает значит, решение упасть и не подниматься, симулировав либо тяжелый нокдаун, либо нокаут, ну типа не так, смоги позорно, потому что ну вырубили и вырубили, чем там отказался. Может он ждал, что его угол выкинет белое полотенце, может еще чего-то, но посчитали, что бой надо продолжать и рефери и со секунданты. Ну, а боец уже ощущал, что бой продолжать просто не может, и дальше будет ущерб ну, для здоровья очень сильный, и в конце концов он просто решил, что называется, прилечь. Ну, это не с лучшей стороны характеризует, наверное, волевые качества у бойца, но, наверное, хорошее качество характеризует с стороны рассудка. То есть, если ты понимаешь, что ты дальше здоровьем уже теряешь конкретно, то это имеет определенный сам, смысл. Вот. Но это, я говорю, это только допуск. Может, так и не было. А вот второе, что я больше всего допускаю, что я хотел бы, ну, если так можно выразиться в данной ситуации, чтобы это имело место быть, это такая ситуация, что боец получает удар в область аппарата вестибулярного. Либо открытой перчатки, либо закрытой перчатки. Это, в общем-то, неважно. Вот. Этот удар, я говорю, имеет такое отсрочное короткое действие через полсекунды, через сам секунду действовать начинает. Ченский боец наносит следом за этим ударом удар справа. Это подожди, справа или слева. Сейчас, сейчас, одну секунду, я посмотрю. А, он. Он, левш... справа, справа. он левша и наносит удар справа, второй удар. То есть, он левым попадает в вестибулярный значит, аппарат в область отростка сосцевидного и наносит тут же второй удар справа, боковой. То есть, это сдвоенная такая техника, левый-правый. Так вот, получив левый, может через руку, может чисто в область отростка сосцевидного, значит, сам темнокожий боец, тем не менее, в сознании, и он ныряет под второй удар, то есть, делает нырок, так называемый, то есть, нормальную технику, чтобы выполнить ее быстро на ногах, а не только корпусом, как раз вот ноги и подгибаются, что обосновано, то есть, немножко на ногах. Сыгрывается такая ситуация, что ноги поджимаются под себя чуть-чуть, на полсантиметра, и поэтому тело падает резко вниз под ускорением свободного падения собственного. И вот поджав ноги, он начинает спадать, и в эту секунду приходит как раз эффект от удара пропущенного первого. И он либо э, сам теряет свою ориентацию в пространстве, его кружить начинает, и он э, значит, падает на пятую точку, просто потерявшись, и потом укладывается на спину. Либо он даже на короткое время теряет и сознание и, и падает на пятую точку, и опять же на спину. И в этот момент сознание выключается, например. Вот. Это вот очень сам, возможный вариант, почему, бы, собственно говоря, и нет. Поэтому судить и сразу говорить там, договорняк, не договорняк, без контакта, не без контакта, нельзя, понимаете, надо разбираться всегда. Во-первых, надо смотреть на замедленные сам, съемки, это раз. Второй момент, надо всегда сам, смотреть с разных ракурсов. И, конечно, если уж мы доверяем рефери, тем людям, которые находятся в углах ринга судьям, которые находятся возле ринга, то имеет смысл, значит, принимать во внимание их мнение. Если не, значит, подавать апелляцию и смотреть, так или не так. А... Обвинить в договорнике можно всегда про любом обстоятельстве. У меня, по-моему, еще не было ни одного боя, особенно какого-то крупного Майвезера, имени Пакьяо, например, или ну, там, Кличко и Фьюри, когда бы ни, не договор... бы ни говорили, что это был там, договорняк. Вот любой бой возьми, обязательно комментаторы какие-то напишут, что это был там, договорняк. Так про все бои Мухаммеда Тамали говорили, про многие бои Тайсона и все остальное прочее. Так что, знаете, если мы готовы смотреть бои, готовы принимать то, что это соревнование, приходится принимать и то, что, наверное, надо думать, что это не договорные бои. А с точки зрения физиологии, вот я дал свои значит, выкладки, варианты, а вы пересмотрите сами и судите сами. Мне, чтобы категорично судить об этом самом вопросе, нужно гораздо информации больше. Я должен был быть там, возле ринга, войти в ринг после того, как сам боец упал. Я бы сразу посмотрел бы, есть у него сотрясение мозга или нет. Проверил бы, сам, не стагм э, э, глаз, дергаются ли они. По другим сам, признакам бы выявил, и, и, есть ли сотрясение мозга или нет. Было бы понятно, есть нокаут или нет нокаута. Еще какие-то признаки сам, неврологической э, э, э, симптоматики. Опять же, мне бы был бы виден механизм, я посмотрел бы, как говорится, картину прямо в тот момент, как это происходит. Видел бы, куда что попало, с какой силой это прилетело, под каким углом это зашло. И тогда судить можно было бы гораздо более точно. Ну, в общем-то, конкретно по этому вопросу все. Вот так вот. Всего доброго. Сам смотрите и любите бокс. Хороший вид спорта, на самом деле. Мне очень нравится.